Представлюсь, меня зовут Андрей Бутин, я очень рад вас видеть именно здесь. Вы проделали большой путь, узнали о нашем предложении, о наших классных продуктах, и, конечно же, у вас есть какие-то уточняющие вопросы. И предлагаю вам встретиться на бесплатном консультации. Чтобы наша с вами встреча прошла более полезной и продуктивной именно для вас, предлагаю вам для начала запомнить эту небольшую анкету, анкету на консультацию, где вы укажете ваше имя, укажите вашу страну, Укажите ваш город, ваш действующий номер телефона и один из мессенджеров, который подключен к данному номеру телефона. Это может быть вайбер или ватсап. Укажите удобное время для звонка. Выберите один из вариантов. Это может быть 12.00 или 17.00. А также немного о себе. Есть ли у вас опыт ведения бизнеса офлайн, то есть на земле. Есть ли у вас опыт в MLM бизнесе. Есть ли у вас опыт ведения бизнеса онлайн, то есть через интернет. И напишите вкратце ваши цели именно сейчас что вы хотите получить от этого бизнеса. Ну, как пример, деньги, здоровье, путешествия, автомобиль и так далее. И пока вы заполняете анкетку, и встретимся уже на консультации. Наши консультации будут проходить исключительно только в онлайн режиме. Так что вам нужно будет установить на ваше устройство, если вдруг у вас еще не установлено, Zoom. И вроде все уточнили. И пока заполняйте эту анкетку, и встретимся уже на консультации. И до встречи.